Сегодняшняя тема перевалка растений Покажу на примере своего фиодентрона, Как сделать перевалку И для начала расскажу что такое перевалка И когда ее осуществлять Перевалка это переваливание растения В горшок более большего объема Чем тот в котором он сейчас находится Если он находится сейчас в стаканчике То я его пересажу То есть перевалю в горшочек большего объема переваливается растение обязательно земляным комом не повреждая его и корневую систему в горшочек более большего объема то есть который мы будем пересаживать обязательно добавляем на дно свежего грунта помещаем туда наше растение и досыпаем грунт чтобы не было пустот и в таком виде мы его оставляем расти дальше когда необходимо делать перевалку ну, допустим у меня, на моем примере то есть на примере моего филодендрона он растет в стаканчике он уже вырос у него много листвы и стакан уже просто падает также у него хорошо уже развилась корневая система и он требует больше питания больше грунта и поэтому его необходимо перевалить и сейчас я покажу как мы это сделаем и прежде чем осуществить перевалку, мы все подготовим заранее. А это нам необходим горшок большего размера. На дно горшка кладем дренаж. Я кладу пенопластовые шарики или пенопластовые кусочки. У вас это может быть керамжит или то, что вы привыкли класть на дно горшка. Дальше. Обязательно подготавливаем грунт. Берем ведерко, у меня ведерко на 5 литров, насыпаем грунт, комочки все мы убираем ручками, добавляем разрыхлитель, я добавляю вермикулит, размешиваем это все. Берем горшочек наш, насыпаем немножко под корни грунт, берем наш стаканчик. Помещаем земляной ком по центру горшочка и добавляем грунт в пустоты. Сверху можно немножко грунт встряхнуть. И один дрончик мы. Пересадили, ему теперь здесь комфортно, хорошо, никуда он уже не заваливается, не падает, корням будет свободно, он будет дальше свою корневую развивать, листики также будут дальше расти. Остается только полить грунт водой комнатной температуры и при желании можете добавить фотоспаринчик или эпин. Все было просто, на этом все, жду в следующем видео. Пока!